Наверняка каждый в детстве слышал страшилку о том, что ни в коем случае нельзя глотать жевательную резинку. Существует даже версия о том, что она будет находиться в желудке на протяжении целых 7 лет. Правда ли это и что будет на самом деле, если глотать жвачку? Для того, чтобы дать ответ на подобный вопрос, сперва стоит изучить состав самой резинки. В первую очередь это тягучая основа, к которой добавляются подсластители, красители, а также добавки, которые придают вкус и запах. Если со второй части все ясно, то касательно основы возникает масса вопросов. Действительно, основа самой резинки, которая состоит из эластомеров, жиров, смолы, эмульсии и воска, не может перевариться желудком, в отличие от остальных продуктов. Однако это совершенно не значит, что швачка будет находиться в желудке на протяжении 7 лет. Ведь нашей пищеварительной системой продуман план действий при подобных ситуациях. Проглотив несъедобный предмет, либо тот, который трудно переварить, нет повода переживать, так как подобные съеденные продукты будут двигаться по пищеварительному тракту до тех пор, пока не достигнут кишечника, а после чего выйдут естественным путем. Именно таким образом организм освобождается от жевательной резинки, как правило, через два дня после того, как ее проглотили. Несмотря на то, что одним из свойств жвачки есть способность к прилипанию, наша пищеварительная система куда сильнее. Мышцы желудка постоянно сокращаются и за счет такой работы содержимое проталкивается вперед в кишечник. Несмотря на то, что последствия от глотания жвачки не такие страшные, как могли казаться, намеренно делать это все же не рекомендуется. Большое количество тягучей основы все же может стать причиной закупорки пищеварительной системы. Относитесь с уважением к своему здоровью, и оно ответит взаимностью. Лучше всех тупых примет – это правильный ответ. Подписывайся!